Глава 32. Большой слоёный пирог. Но в июле 1991 года все это только начиналось. Были только первые освобожденные от контроля паразитов и иерархи, первые цивилизации, которые были освобождены от рабства социальных паразитов. Ранее я уже описывал события, произошедшие на уровне нашего шестилучевика, но это было только началом, ведь один шестилучевик, каким бы огромным он и ни был с земной точки зрения, для Большой Вселенной эквивалентен одному атому в нашем матричном пространстве. Каждый из шести лучевиков располагается в услах сотовой структуры матричного пространства, а само матричное пространство представляет собой колоссального размера ленту Мёбиуса. Матричные пространства одного типа квантования пространства образуют из своих лент Мёбиуса слоеный пирог Большой Вселенной, но этот пирог не единственный. Когда во время наших со Светланой Лазаней по Вселенной мы добрались до края слоеного пирога, в котором находится и наша Мидгард-Земля, то оказались перед черным, бездонным провалом в Большой Вселенной. Это как оказаться на берегу огромного океана, другой берег которого находится неизвестно где. Я по привычке двинулся вперед через эту черную бездну, но как говорится в одном из анекдотов, я из лесу вышел и сразу зашел. И сразу зашел я по одной простой причине – как только я двинулся в этот провал, тела моей сущности и моей структуры стали гореть и распадаться, что не доставило мне приятных ощущений. Малость обгорев во время своей первой попытки преодолеть этот провал, я, восстановив себя, вынужден был задуматься над столь неожиданно возникшей проблемой. Получалось, что даже с наработанными мною телами и структурами не было возможности выбраться живым из нашего слоеного пирога а выбраться очень хотелось, но вполне закономерно возникал вопрос – как? Ведь наличие всех тел моей сущности, которые я наработал в этом самом слоеном пироге, было недостаточно для того, чтобы даже просто перейти через эту бездну. Волей-неволей мне пришлось придумывать принципиально новую стратегию и тактику осуществления этого и испытывать все это на самом себе». Важно было только найти такую стратегию и тактику, которая не привела бы к очередному горению моей сущности. Другими словами, чтобы пройти и остаться при этом живым. Вот такая задачка вырисовывалась. Ситуация лучше не придумаешь. Если у меня не получится найти принципиально новое решение, я обрекал себя на бултыхание в пределах нашего слоеного пирога. Что само по себе и неплохо, но очень уж большое было желание заглянуть за этот провал и узнать, что же там. Я стал шевелить мозгами, иногда это делать очень даже положительно. Начал я со сканирования и анализа ближайшей зоны провала к той точке, где находился, и понял, что у меня нет ни одного тела сущности, ни одной структуры, которые согласовались бы даже с ближайшей зоной провала. Казалось бы, пора сушить весла, но я не спешил сдаваться. Если у меня нет ни одного тела или структуры, то почему бы мне не создать онные, ведь создавал же я себе принципиально новые тела и структуры ранее, так почему же не попробовать сделать это и сейчас? Вопрос был только в том, как создать тела и структуры в этом весьма необычном случае. И тогда у меня возникла мысль сначала найти у себя материи, из которых было бы возможно создать нужные тела и структуры я стал выделять из себя те материи, которые хоть как-то согласуются с качествами этого провала. Моя логика была простой. Если наш пространственный слоеный пирог спокойно соседствует с такой черной пропастью, то это может быть только в том случае, если граничные пространства находятся в нейтральном состоянии с этой черной бездной, в которой нет ни пространств и ничего другого в привычной для нас форме. Но это не значит, что там нет ничего» просто в черной бездне находятся принципиально другие материи. И я стал собирать из нескольких имеющихся у меня нужных кусочков новые тела и свойства, и качества, которые позволили мне сделать маленький шаг в эту черную бездну, без того, чтобы не начать распадаться самому. Создав таким образом первую ступеньку через бездну, я приступил к созданию из других имеющихся у меня кусочков следующей системы тел и структур, которые мне позволили сделать следующий шаг через бездну, и так далее, до тех пор, пока я и Светлана, для которой я сделал то же самое, что и себе, не оказались на другой стороне этой бездны. И там после этой черной бездны, в которой не было ничего, ни мертвой материи, ни живой, вообще ничего, вновь оказался величественный космос невероятной красоты, несколько другой, чем тот, что был в нашем родном слоеном пироге. Мы со Светланой попали в другой слоеный пирог, в котором законы мироздания были несколько другими, чем в нашем родном, но тем не менее это был космос в прямом смысле этого слова, со своими звездами и галактиками, вселенными и матричными пространствами. Но основы этого нового слоеного пирога были материи другого типа по сравнению с нашими, но от этого тамошние пространства не были менее прекрасными и величественными. На той стороне бездны нас со Светланы ждал сюрприз. Сразу после перехода через бездну, нас встретило необычное существо, он был гуманоидом, но при этом весьма необычным даже по нашим понятиям. Его тело как бы струилось какой-то необычной материей, которая была по нашему восприятию серебряной. Это существо звали Орден, но то, что он сказал, потрясло нас со Светланой. Напомню, что подсказал и понимаю телепатическую передачу информации от мозга к мозгу, ибо на тех уровнях общения происходит телепатически». Так вот, встретивший нас на той стороне Орден сказал нам, чего вы так долго, мы оба опешили от подобного вопроса, и первой реакцией на этот вопрос было, что это какое-то недоразумение, но оказалось, что нет никакого недоразумения, и что именно нас ожидал серебряно-ртутный Орден, и вот почему. Как оказались, наши со Светланой сущности были именно из этих пространств. Моя сущность очень давно добровольно отправилась с важной миссией в пространство, из которых мы только что со Светланой пришли. Целью моей миссии было найти ключ к решению паразитических систем, которые зарождались везде и уже дважды своей деятельностью приводили к тому, что большая вселенная, в которой существовало множество слоеных пирогов из матричных пространств, погибали из-за того, что деятельность этих паразитов приводила к тому, что дважды, Сама ткань Большой Вселенной становилась неустойчивой, и она каждый раз гибла, вернее гибла очередная конфигурация Большой Вселенной. Большая Вселенная гибла, чтобы вновь возродиться в несколько иной форме. Если мифическая птица Феникс обращалась в прах и из праха возрождалась вновь, то после гибели Большая Вселенная возрождалась тоже, но уже не в той самой форме, и все цивилизации в ней существовавшие погибали практически бесследно, и все начиналось вновь. Причинами гибели предшествующих больших вселенных были действия паразитических систем, которые, не имея возможности вертикального развития, паразитировали на захваченных светлых иерархах и иерархиях. В результате этого они часто, не понимая природы полученных паразитическим способом возможностей, пытались применить их в своих целях. Рано или поздно наступал момент, когда подобные действия приводили к неустойчивости всего пространства, и Большая Вселенная погибала, чтобы возродиться вновь в другой форме. Паразитические системы всегда выступали в роли раковой опухоли, которая рано или поздно убивала своего носителя, будь то организм человека или сама Вселенная. Это и многое другое мы со Светланой узнали от Ордена. Для того, чтобы как-то попытаться решить эту проблему или хотя бы нащупать пути ее решения, я и был отправлен в те пространства, из которых мы только что прорвались со Светланой. И так получилось, что в ходе этих поисков моя сущность оказалась на нашей старушке Земле. Сущность Светланы добровольно отправилась вслед за мной, и после всего мы столкнулись на Мидгард-Земле, но всему свое время. Немного оправившись от потрясения после слов Ордена, мы продолжили свое путешествие. Получив в результате преодоления Черной Бездны новые качества и свойства, и попав в результате этого в принципиально новые пространства, я с радостью принялся создавать новые тела для своей сущности и для сущности Светланы, без которых было невозможно двигаться далее. Я создавал и новые структуры мозга, новые качества и свойства. Орден передал нам много из своего арсенала и тем самым очень сильно облегчил мне задачу. Так или иначе, после преодоления черной бездны произошло очередное качественное преобразование меня самого и Светланы. От Ордена мы узнали многое о нас самих. Как оказалось, моя сущность добровольно перешла через эту черную бездну, и при этом у нее во время прохода сгорело много тел и структур, которые уже были наработаны до момента перехода. Цель этого перехода – попытаться найти в другом слоеном пироге решение проблемы паразитических систем. Решение невременное, когда легионы паразитических систем разбивались в тех или иных сражениях, когда только отбивались их очередные попытки увеличить размеры своих порабощенных космических владений. Ведь максимально чего добивали светлые силы, это создание изолированных карантинных зон во Вселенной. Те пространства Вселенной, в которые проникал вирус паразитической системы, просто изолировались от всего остального пространства созданием черных бездн, через одну из которых мы со Светланой только что прошли. Методы, которые использовали светлые силы, позволяли только изолировать зараженные вирусом паразитизма пространства от здоровых. И с сожалением наблюдать через эти пространственные качественные барьеры, через которые паразитические силы не имели никакой возможности прорваться, как эти паразиты в прямом переносном смысле этого слова пожирают цивилизации и иерархии, которым не повезло оказаться в подобной карантинной зоне. Все это напоминает по своей сути ампутацию при гангрене, когда жертвуют частью, чтобы спасти целое. Но с каждой такой ампутацией целого становилось все меньше и меньше, потому что паразитические системы появлялись независимо друг от друга в разных местах. Подобный метод только оттягивал агонию, так как каждая ампутация все ближе и ближе приближала паразитическую систему к сердцу светлых пространств. И рано или поздно этот метод все равно приводил к тому, что в очередной раз большой космос погибал от раковой опухоли паразитизма. И именно по этой причине в одну из таких карантинных зон я и отправился на поиски кардинального решения проблемы паразитизма и в конечном счете оказался на Земле, уже захваченный паразитами. И случилось так, что именно на этой маленькой планете, на окраине галактики, в условиях полного закрытия памяти, мне удалось найти кардинальное решение проблемы паразитизма. Мне удалось найти метод, который позволял не только остановить паразитов, но и освободить от них уже захваченные ими иерархия и цивилизации. Если продолжить медицинскую аналогию, мне удалось найти способ не отсечения охваченных гангреной пространств, а уничтожения самой гангрены – паразитов. Это равносильно возвращению отрезанных ранее рук и ног, без которых тело может еще существовать, но практически беспомощно. А ведь эти руки и ноги, ой, как нужны для нормальной жизни всего организма в целом. Конечно, мне повезло, что при полном закрытии, а скорее всего именно благодаря ему, мне и удалось найти это принципиально новое решение проблемы. Так или иначе, в результате всего этого я оказался на мидгард земле в том теле, которое у меня сейчас. Сущность Светланы всегда была со мной в течение миллиардов лет до того момента, когда я добровольно отправился через Черную Бездну. Я ушел, не предупредив ее об этом, по одной простой причине. Я не хотел, чтобы она подвергалась очень серьезной опасности или погибла в процессе поиска решения, ради которого я и отправился в этот путь. Когда Светлана узнала о том, что я сделал, она кинулась за мной, самостоятельно преодолев Черную Бездну и по моим следам тоже оказалась на Мидгард-Земле. Напомню, что для воплощения в физическом теле сущность сначала попадает на тот или иной планетарный уровень, и находясь на этом уровне, сущность ожидает зачатия, при котором возникает качественный всплеск, гармоничный с уровнем сущности, и тогда эта сущность воплощается и начинает свое развитие в той генетике, которая соответствует раскрытию ее возможностей. В некоторых случаях, чтобы ускорить необходимое слияние необходимых качеств генетики, сами сущности или их няньки влияют на судьбы тех или иных людей для того, чтобы их линии жизни пересеклись и стало возможным желаемое воплощение сущности. Как в моем случае, так и в случае со Светланой было сделано так, что судьбы наших родителей пересеклись и стало возможно появление имени Светланы. Судьбы наших родителей не только пересеклись в результате этого, но их еще и готовили для того, чтобы наше рождение стало возможным. Темная сторона, которая тоже знала о наших сущностях, Делала все для того, чтобы этого не произошло, вплоть до нашего убийства еще до рождения. Но так или иначе, и я, и Светлана появились на Мидгард-Земле и довольно долго, даже не знали о том, ради чего и зачем мы оказались вместе на этой планете. Каждый из нас жил своей жизнью, но судьба нас незримо вела к тому моменту, когда наши пути пересеклись в одной точке, что само по себе уже является чудом, если учитывать все обстоятельства и условия – в каких мы оказались после воплощения наших сущностей. Наши жизненные пути пересеклись в одной точке, и с тех пор мы не расстаемся, хотя нам порой и приходится быть вдали друг от друга довольно долгое время, и очень часто это не зависит от нашего желания. Наши враги делают все возможное и невозможное, стараясь не допустить того, чтобы мы были вместе. И хотя ему и удавалось разлучать нас физически, но от этого наше духовное единение не слабело, а только становилось все сильнее и сильнее. Они рассчитывали на то, что по их представлениям физическая разлука должна была привести их к духовному разрыву, не понимая простой истины. Когда существует родство и единение душ, никакие расстояния и испытания не страшны для тех, у кого это родство присутствует. Слугам темных сил и рабам своих физических тел не понять, что существует что-то более высокое, чем физиология, если человек достиг хотя бы фазы «собственно человека», когда человек управляет своими инстинктами, то для такого человека понятие любви поднимается на недостижимый для фазы разумного животного уровень, уровень таких эмоций и таких ценностей, о которых недостигшие уровня собственно человека даже не догадываются и не представляют, что такое возможно. И поэтому создавая нам проблемы, разлучая нас обстоятельствами, созданными ими же, они думали, что подобным образом они смогут добиться желаемого, разрушить наш союз. Но в результате всех их усилий, несмотря на трудности, которые мы вынуждены были преодолевать, наши чувства друг к другу не стали слабее, а наоборот, во много раз сильнее. Пытаясь добиться одного, они получили противоположное, и причиной этому было то, что они проецировали свои собственные представления и понятия на то, о чем не имели ни малейшего понятия. Вообще-то, слуги темных сил в состоянии мысли только своими собственными категориями и не представляют того, что кто-то другой может чувствовать и воспринимать окружающий мир по-другому, что существуют другие ценности, кроме тех, которые им знакомы и кроме которых они ничего не знают и не понимают. Но их непонимание или оценка всех и вся с их собственной колокольни совершенно не значит того, что у кого-то не может быть других принципов и ценностей. А зря, так как своими подлостями они только закаляли и упрочняли то, что так глупо пытались разрушить. И при всем при том, что сами их действия приносили нам со Светланой и душевную боль, и страдания, и создавали большое внутреннее напряжение, которое требовало от нас и накала душевных сил. Но этот накал душевных сил не разрушал нас, а только делал крепче, и именно это было непонятно нашим врагам. Но все это было в не столь далеком будущем а летом 1991 года было только начало нашего совместного противостояния паразитам. Многое мы даже не могли себе представить из того, что ждало нас в этом будущем. Но я не задумываясь выбрал бы ту же самую дорогу, несмотря на все невзгоды, которые ждали меня на ней. Единственное, о чем я желал бы, пройдя той же дорогой, как это о возможности не допустить гибели друзей. Если можно было бы все повернуть вспять, я бы сделал именно это предотвратил бы их гибель, чтобы они смогли продолжить свой путь рядом с нами, чтобы можно было всегда чувствовать их дружеское плечо. Но война есть война, и на ней, к сожалению, невозможно обойтись без жертв. Такова суровая реальность, и поэтому всегда приходилось смыкать ряды и продолжать свою борьбу с паразитами дальше. И хоть паразиты имели подавляющий численный перевес, никто не поднимал руки вверх, а наоборот, с полной отдачей сил, Каждый продолжал делать свое дело. Ни смерть, ни испытания не могли остановить эту небольшую по численности армию настоящих Витисей, которые сражались и погибали не ради своей собственной выгоды, а ради того, чтобы освободить от рабства паразитов всех тех, кто даже не знал о той неведомой войне, которая никогда не прекращалась. Они сражались и гибли за тех, кто даже не был в состоянии оценить их подвиг, но они сражались не ради наград и благодарности, а потому что этого требовала их душа, потому что они просто не могли иначе. Даже если те, кого они защищали и пытались спасти, считали их чудаками и не от мира сего, потому что почти каждый из защищаемых сам с великой радостью бы принял те блага, от которых отказывались эти витязи духа. Такова, к сожалению, реальность. Большинство людей не имеют возможности достичь фазы собственного человека – потому что паразитическая система делает все возможное и невозможное, чтобы основные массы никогда не смогли преодолеть фазы разумного животного, когда инстинкты управляют человеком, ибо только при таком раскладе они в состоянии управлять и контролировать эти массы. Но те, кто все-таки смог прорваться через эволюционный заслон, поставленный социальными паразитами, начинают свою борьбу против этой паразитической системы, чтобы и все остальные смогли проснуться и стать свободными людьми в полном смысле этого слова. Так или иначе, не стремясь к какой-либо войне, мы вместе со Светланой оказались в самом что ни на есть пекле этой войны, и в космосе, и на земле. И там, и там мы вынуждены были сражаться с паразитами, которые, как выяснилось несколько позже, образовывали единую паразитическую систему на всех уровнях, как планетарных, так и вселенских. Социальные паразиты разных мастей и уровней создали во Вселенной свою черную паутину, в которую попали и отдельные цивилизации, и целые иерархии цивилизаций. И одна из причин непобедимости этой паразитической системы в том, что для того, чтобы эту систему победить на отдельно взятой планете Земле, на которую паразитическая система проникла своими, пускай и относительно небольшим щупальцам, необходимо было... Уничтожить всю эту гидру целиком на всех уровнях. Только тогда возможно было освободить и конкретную планету и весь космос от этой мерзости. Именно в этом была суть борьбы с паразитическими системами. Борьба одной цивилизации или группы цивилизаций практически всегда была обречена на поражение. Если даже какой-то цивилизации удавалось освободиться от своих социальных паразитов, внешние паразиты или вновь порабощали взбунтовавшуюся планету или просто уничтожали ее если аборигены оказывали серьезное сопротивление, или стратегическая значимость планеты была незначительной и не стоило того времени, чтобы ее вновь поработить. Только война со всей паразитической системой на конкретной планете Земле одновременно с войной со всей паразитической системой Большого Космоса давали шанс на победу в этой воистину вселенской войне. Проблема была еще и в том, что очень мало кто понимал, это и мог выявить внешние щупальца паразитической системы, которые тянулись к множеству планет Земель. Особая изощренность вселенской паразитической системы заключалась еще и в том, что эти щупальца практически никто не мог обнаружить, так как они были созданы из материи предпоследней Вселенной, которая погибла еще до появления существующей сейчас. Когда паразиты довольно случайно наткнулись на этот невероятным образом сохранившийся островок предыдущей Вселенной, они поняли, что наткнулись на клон Дайк, о котором они только могли мечтать. Именно с этого момента вселенские паразиты стали с огромной скоростью поглощать одну иерархию светлых цивилизаций за другой. Именно после применения этого их троянского коня было принято решение изолировать зараженные пространства черной бездной, через которую паразиты не могли пройти, даже имея материю погибшей вселенной. Это не значит, что в отдаленных от зараженных пространств черной пропастью просторах Вселенной не было своих паразитов. Но у этих паразитов не было абсолютного оружия, на которое наткнулись их более удачливые собратья. Только когда нам со Светланой удалось наткнуться на источник этого абсолютного оружия паразитов, мне удалось найти способ кардинального решения проблемы паразитов в полном масштабе. Но это произойдет через многие годы практически непрекращающейся войны с паразитами. В июле 1991 года запустился только первый этап этой вселенской войны с паразитами. Ни я, ни Светлана даже не представляли себе всего того, с чем нам придется столкнуться в ближайшем будущем. Невозможно было даже себе представить, как события на нашей маленькой планете, на окраине галактики, тесно переплетены с событиями в большом космосе. Все самое интересное и необычное было впереди. На этом пока все. Продолжение следует. Подписывайтесь на наш канал. Всего доброго.